всем привет и да это тот самый горящий полигон на спецоперации ледокол я сейчас нахожусь на сложке это именно то место куда я запускался перед тем как попробовать крутануть себе золотой донат а именно новенький револьвер r8 дальше вы просто офигеете слышал про новую халяву от админа farface бесплатный айс вал и 1000 кредитов сперва зарегистрируйся по первой ссылке в описании и ты получишь випку и 4 доната привяжи телефон и это еще плюс семь дней випки все это выдадут после 11 ранга затем при первом пополнении игрок счета тебе в подарок выдадут айсвал пистолет стейр нож три скина и тысячу кредитов при создании нового аккаунта не забудь выйти из основного профиля на сайте игры все ссылки в описании Почти 1300 кредитов, это именно та сумма, которая осталась у меня после выбивания печенега и покупки пар випочек. Но что интересно, этого оказалось более чем достаточно, потому что золотой револьвер мне выпал с 15 коробок. Что ж, перемотаем вперед и посмотрим, как это было. Я думаю, смотреть на то, как я кручу по одной коробке, не очень-то интересно. Но между прочим, тактика моя неизменна. А теперь... Я золотой выбил. Я тебе говорю, только а 15 Охуеть, блядь, слышь, сука, сука. Сейчас покажу то, что этот пистолет из себя на самом деле представляет. Смотрите внимательно. Не ваншот? Да, реально, как оказалось, наш револьвер по защищенным игрокам ваншотит только в упор. И на каких-то ближних-средних дистанциях. Но стоит отойти немножко подальше. Сразу запомните расстояние прямо напротив капота машины. И вот вам, пожалуйста, уже не ваншоты. Хотя, по остальным менее защищенным вроде неплохо. Так, а теперь шаг вперед. И да, это та самая дистанция ваншота. Кстати, можно сравнить с питоном. Расстояние то же самое. Но ваншоты в голову лучше. Конечно, есть свои плюсы и у того, и у другого револьвера, но чем хорош именно r 8 Это увеличено множителем по конечностям, то есть убивает в тело он гораздо быстрее даже через руки. Стандартного игрока через руку он пробивает с двух выстрелов, а защищенного с четырех. В то время как Кольт Питон стандартного пробивает уже с трех. А защищен ваш с 5, при том, что у Кольт Питона урона немного больше. А вам тоже кажется, что слишком уж часто мне везет на золотой донат? Ну вот серьезно, сначала золотой Максим с 5 коробок, потом Берета с 15, потом золотой Винчестер, также с пяти коробок. И сейчас золотой револьвер R8. Это реально такое везение, или я уже даже не знаю, что думать? Но прямо сейчас конкурс на 2000 кредитов, кстати, неплохая сумма, чтобы выбить что-то себе. Для участия нужно просто подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал по ссылочке в описании и, конечно, оставить комментарий под этим видео. Ну а сейчас выберем победителя прошлого конкурса, для этого скопируем ссылочку с того видео и перейдем на сайт, который выберет случайный комментарий. Собственно, по нему я и определю победителя. Итак, у нас канал Next Next. сейчас посмотрим, выполнил ли он условия конкурса. Нужно было подписаться на мой канал и на главхакера. Да, условия конкурса выполнены, все. Друг, я тебя поздравляю, теперь тебе осталось только написать мне в личку на ютубе. Чтобы это сделать, кстати, переходи сразу на мой канал, раздел о канале, и справа ты увидишь править сообщение. Пиши туда свой ВК, и мы с тобой обязательно спишемся.